Они, по сути, сейчас являются нарушителями, но никакой помехи, никак, ни, ни создания заторок ситуации они здесь не производят. После начала масштабного ремонта дорог в центре Красноярска на улице диктатуры пролетариата закрыли все парковочные карманы. От магистрали их отделили желтыми полосами, а автонарушители отправляют на штраф стоянку. Но даже спустя два месяца автолюбители к ограничению так и не привыкли. Каждые сутки со всей улицы диктатуры эвакуируют в среднем 10 авто. Федерации автовладельцев объясняют это просто. Люди следуют здравому смыслу. Правильно припаркованные машины никак движению не мешают. Но чиновники на все претензии красноярцев упорно повторяют. Ликвидация парковочных карманов должна как раз облегчить движение на диктатуры. Вот у нас улица Диктатура, она сделана, сейчас переведена в режим, скажем так, магистральной улицы, по которой осуществляется основное движение транспорта при съезде с 4 моста. Организовано три полосы для движения, и когда у нас транспорт движется в три полосы для движения, припаркованный транспорт мешает общему движению. То есть это показал первый день, когда у нас поток пошел по новому маршруту, и на улице Диктатуры Пролетариата были созданы заторовые ситуации. Если даже администрация города говорит о том, что мы это сделали для того, чтобы здесь не парковались и потом не выезжали, не создавали заторовую ситуацию, либо парковались как попало, для этого есть органы, которые должны заниматься своим делом. И если парковка двойным рядом, либо не параллельным, ГИБДД имеет полное право эвакуировать автомобиль, который припаркован неправильно. Просто этим никто не хочет заниматься. Водители считают, если диктатура теперь магистраль, то и благоустроена она должна быть соответственно. А тут общего интереса нет. Одно ущерб другому. Раз уж не создают новые, то можно хотя бы оставить старые карманы. Три полосы свободные так. То, что тут машины стоят, вот так вот, они не мешают вообще никак. Не особо она загруженная, то есть, ну, как бы пробка она может собираться в обед, в такие вот час-пики, -час но она ну, рассасывается быстро. Здесь вообще не загруженная вот эта дорога, она здесь не загруженная, я смысла не вижу. Центр очень узкий. И без того. И припарковаться нигде. И платные парковки то и они есть, то их нету, непонятно. В центре, вообще негде встать. В принципе, тут очень много организаций, в которые приезжаешь буквально на 5 минут и припарковаться вот на эти пять минут просто негде. Парковочные карманы на диктатуре пролетариата сейчас это собака на сене, которая сама не ест и другим не дает. Парковочные карманы есть, мы их видим, вот только по ним нельзя ни ездить, ни тем более парковаться. В идеале здесь должно быть несколько метров пустого и никому не нужного пространства, однако все еще, и это заметно, это место несет былую популярность. Но для властей привычки и комфорт красноярцев, видимо, не аргумент. Сегодня. Сегодня новостям ТВК заявили, нынешнюю схему движения по диктатуре могут сделать постоянной, а парковочные карманы и вовсе демонтируют. Елизавета Курочкина, Владимир Антонов, новости ТВК.